Вот. «Расскажите вашу точку зрения по поводу стартового капитала, пережиток прошлого или необходимость, в зависимости от того, какой, у вас, какой вы собираетесь строить бизнес и каких масштабов изначально». Как говорит мой компаньон Павел «Бизнес нужно строить так, чтобы он работал тогда, когда его делаешь из говна и палок». извините. И тогда, уже масштабируя его, он точно будет работать. Ты знаешь, когда, как масштабировать, то будет понятно, как его развивать, раскручивать и так далее и тому подобное. Я в чем то с ним соглашусь. Вот. Это если без стартового капитала. То есть вы делаете то, что вы умеете, то как вы умеете, и если у вас это работает, то уж вкладывая в это деньги, оно будет работать точно. Есть другой вариант. Когда у вас изначально есть стартовый капитал, вы знаете, и он, наверное, гораздо опаснее и гораздо сложнее. Когда у вас есть деньги, и вы думаете «сейчас я их вложу в бизнес, и он будет работать». Ага! Тут нужно понимать, как вы будете тратить на рекламу. Как именно вы будете развивать, как вы будете набирать специалистов, как он будет у вас работать, как он будет давать вам доход, какие у вас будут расходы. То есть, на мой взгляд, вложить крупную сумму денег, не имея предыдущего опыта, например, вот прямо вот с насколько, как говорится, да, школу закончил, получил 100 тысяч долларов наследство, условно сейчас я открою бизнес, и он будет у меня работать. Ресторан, например. Но не имея никаких э, никакого опыта в управлении персоналом, в работе там, ресторана, например, да, или гостиничного бизнеса. Это такое может получиться, а может и не получиться. Поэтому я за то, чтобы получить как раз вот какой-то хотя бы минимальный опыт, иметь представление о том, как это делать. Тогда может получиться.